Сегодня у нас на разборе кип поп группа Pixi. ну а перед началом попрошу подписаться и поставить лайк. Кстати, я раньше не знала о этой группе, но для вас я сделаю разбор. Поехали. Pixie это женская группа из пяти участниц компаний Alert Entertainment и Happy Tribe Entertainment. Я до конца не поняла, почему две компании, потому что изначально они в компании Alert. Они дебютировали 24 февраля 2021 года составом всем участниц. 11 марта L-Art Entertainment опубликовали заявление, в котором объявили, что Элла возьмет перерыв из-за проблем со здоровьем. Так, к участницам мы перейдем чуть-чуть позже, сейчас я вам просто объясню, кто ушел. 28 мая группа объявила о выпуске третьего мини-альбома "Reborn" 15 июня. Элла не участвовала в этом камбэке. 27 июля группа объявила, что отправится в тур по США. Группа начнет тур с первого выступления в Лос-Анджелесе 11 августа 2022 года. Итак, прошло 16 дней с начала тура 27 августа. Компания объявляет, что Элла и Седбёль официально покидают группу по личным причинам. Если компания нам ясно сказала, что Уэллы проблемы с здоровьем и она возьмет перерыв а потом она ушла сэдбиоль но ну, про него вообще ничего не говорила компания то есть был тур тур и потом бац уходит в сэдбиоль да ну получается так дальше для меня самое интересное разбор мемберов да получается первая лола кстати, у меня так собаку зовут. Ну, в общем, не об этом речь. Лола она главный рэпер и визуал группы. Ее цвет это серебряный. Ну и серый. Короче, ну там не сильная разница, да. Ее настоящее имя Чую Чон. Она родилась в Кусане и сейчас ей 22 года. Следующая у нас Диа. У нее нормальная так позиция. Она лидер, ведущая танцорка, главная вокалистка и сабрэпер. Ее цвет это черный, ее настоящее имя Чуэн Джи. И ей 21 год. Она родилась в Чанвоне. Дальше у нас Суа, она ведущий танцор и сам вокалистка. Ее цвет это желтый, ее настоящее имя есть Чуэ Суа, ей 20 лет и она родилась тоже в Пусане. Дальше у нас Дачон, она ведущая вокалистка, ее цвет красный. Она родилась в Корее, да, не указано в каком городе, но если вы покопаетесь в интернете, можете найдете. Ей 19 лет, ее настоящее имя Чон Дачон, блин, мне так понравилось. Итак, Ринджи, она ведущий рэпер, саб-вокалист и магной группы. Ее цвет темный цан. чтобы вы понимали, я ставлю вот сюда. Название их фандома Винкси, от слова Винг, крылья и пикси, название их группы. Всего у них 6 альбомов. В основном их концепт группы это хоррор, мистика и так далее. Мне, например, очень нравится, советую вам познакомиться поближе, посмотреть их ютуб-канал, он тоже очень интересный. Кстати, вы можете запутаться, потому что в интернете написано, что сейчас в их, их группе 5 человек, ушло 2 человека, но дебютировали они в составе 6 человек. Это вообще может связано быть с тем, что, смотрите, например, Группа начала свою деятельность, 6 человек, потом 2 человека ушло, и одну девушку добавили в группу, возможно, об этом просто нигде не написано, но можно и так догадаться, вроде бы так, надеюсь, фанаты этой группы поправят меня, если увидят это видео, напишите в комментариях, что вы думаете по этой группе, мне очень будет интересно почитать, я сама еще путаюсь в этой группе, поэтому жду ваши комментарии, спасибо за поддержку, за просмотр, ставьте лайк, всем пока-пока!